Про кактусы и розы Григорий Шикунов Эта история не имеет отношения к действительности. Все совпадения не преднамерены и случайны. Любое упоминание существующих торговых марок, названий и имен является результатом искаженного мировосприятия слушателя.